как бы в новую категорию переходить, это нормально. Можно... А, а из-за чего не достают? Отек. Здесь? А это может быть так влиять? Еще как, а можно скатывать. У меня, Сань, я когда 85 выступал, 93 набирал вес. Вот так беру. И у меня, хватит сейчас прям выскакивает. Мне 50. Чуть-чуть, чуть не выскакивает. Вот так берешь, и они как будто скользкие. Кому сколько? Да еще подойдет. Да, 1,94 вешаю. Ты под, под, подскатил, нормально хоть. А то вообще Я, я знаю, сломал. чего умеет. Вот тебе как работает. 2010 -го года ты не и алкоголь, причем не употребляю сейчас. Ну, вообще, так вот. Сегодня может чуть-чуть, а так вообще и вес растет. В последнее время я ищу нормальную кадость не такие. 今のようにます。<clears throat> Кстати, ты в афише не обратил внимания, куда на афише сброшил? Э, я не знаю, да это или нет, но на первый взгляд, думаю, я сразу по не потом, по Женю покой. Хотя, когда твои видео делал, я же ошибся, то из Белоруссии я переходил. Смотри, фигу потому может они просто узнают, что какую-нибудь фотку нашли, без такой... Того... смотри, ты похож на эти Да, это моя фотка. Я. я. я. Да. Вот я еще только если ты не понимаешь человека Да, я Москва, да <связывающие> <Ты> что, так <связывающие> хорошо сделали? Да, это этот вот, Котман Ну, они у него фотограф-нибудь Фотограф-то там четкий Бля, спина не могу Вот В Туле будет Посиди, отпускай немножко Кубок красив в Туле будет, ты наоборот, ты. вот так вот Делай, да? эту тоже, да Кубок красив в Туле будет Я, наверное, не поеду, у меня область, прикинь, Россия, область еще в Туле всероссийский турнир, я не осиливаю, я же только походу не готовясь, выиграть. Вот мы, ну, может, каким-то чудом в 90-м там, толку от этого все равно не будет. А, а как же мечта? Вечта какая именно? Грлухнуть и... А, 89-й можно. 89-й толкают, сколько же. 89-й рвут меньше, чем 81-й. Не, ну ты ходил на Россию. Почему нет? 89-й, почему нет? Нет, 90 сразу. Еще О, Очень много надо, да, не надо. Много а? походов, не надо. да, да можно. Больше уже да, нет смысла. Просто мы не видим смысла. Не рвал уже, месяца два не рвал, 70 килограмм. Слезешь сейчас вот, вот так вот в нее, ты не освобождаешься от нее. Ты туда-назад как-то уводишь, туда машешь. Я увожу из-за того, что если у меня плечи, блядь, значит, в пойдет. Да если путь вперед, она должна освобождаться от нее. Тоже <свист> как, два движения заходят, тяга, внутрь входа тяга уход мы для этого делаем тягу высокую. Швунги уходы но хотя есть мнение что один работает на тягу то есть как можно выше старается вытащить а другой работает на ноги зависит но нужно и то и другое в идеале да. и, и то, именно только такую будет впереди все давай красиво надо Скоро соревнования! Что, 80 штук поедешь? Нет, тяга... 75! Какой 80-то? Ты что? Я через брызги так не могу прыгнуть! Получки могу! На брызги нет! Да, да. Прием! Вот, вот этот прием. Я... Освободиться от нее. Хорошо. Освободиться от нее. Мощно и подрыв. Нифига себе. Сади, это было лучше. Но, ну, реально лучше было. Это чудо. И руки не сыграли. Дри. Да и, и сам удивился, она прям зашла, прям даже не тяжело. Но тяга тяжелая. Нет, тяга, на тяга. наоборот, вообще просто... Просто не... Ну... Легче невозможно. Ну вот почему-то, видимо, я отвык от весов. А? Я, я порвал? Думаю, Потерпел, нет. Я чувствую тяжело. Думаю, терпеть надо. Прям до конца. Вот здесь вот почувствовал. Вот сюда вот там. Поделай вот это упражнение. Локоть. Сразу тебе, очень полезно будет. Раз, я я хотя бы. Времени не хватает. Я. понедельник вот он тоже как Не спал всю ночь. не Четыре раза в неделю. это опять, а субботу подсобку И уже лайфхот. Место Сами, у нас был один в портрете Иван, не руку, побегаю. Он колявый был на грудь взял, толкнул, догнать, пробежался, вперед чуть поможет, а там не сошел, да? Опускай и говорит, ду легко, лехо, дуже а, -а, -а, -а. а тренер Кадулин надо был пропустить, Говорит, до выключателя. Дуже легко, до выключателя. Всем клички понадавал. Он ему кличку дал, мантеримон Колягин. Почему? Ну... Это... Я Ну, патеримон. не могу сказать... Он сильный, но... Гоняринский такой был. Ну, у него есть был, да? Нет. А рост, почему, рост, а почему? Рост. Вот так вот он письки. Меня звал Никутка, потому что я с Никутин. Ну, да. ну, логика есть. А и у него почему это пателеман? Ты песню еще знаешь, какую сочинил? Как Челентанка? «Даром тренируется, вот уже второе лето, Знаменитый мастер Юр Гассимилетов». Ощущая. Это, шутил так, «Даром тренируется, уже второе лето». Вот такой комбик был. А Полностью, ты знаешь песню? Да это нет, это песня, это Челентан, на итальянском. Оно просто как бы построилось, сочиняло. Слова сочиняем это большого текста, ты бы восстановил бы его? Когда кто-нибудь возьмет, переведет, сделает песню один. По сути, должен был, да, быть. Вы... Ты же стойку, да, Гущин? Во всех. Во всех. два раза. Если я пару, я охреню ее на разный бурю. вопрос. Ч ⁇ пока не включилось, да? Право, не включилось. Да? Да, ну, я если я скажу, потихоньку пошло у меня. Как бы. Поэтому ничего было. 77 порвать. Да надо сейчас собраться. Вы, выдержать углы надо еще. Так ты и сам подрыв резкий, уходы резкие. А вот не, не хватает немножко высоты. Но я рано ухожу. Да. Вот про это. Я сам почувствовал. Чуть-чуть не хватило. Давай, Женя, тут ошибок. Мощно красиво. Вот как-то, блядь, все вниз просадило Давай, держи! Назад, завалило Да Ну, лучше бросить, чем уходить. нет, назад, валишь, а не А я Еще подальше Вообще-то у меня есть уважительная причина Я же Бахтыну в себя отпустили. У меня же хренов было в понедельник. Сколько? Э. О, потерялась, да. Я так хреном себя чувствовал. Александр. Александр. Я же уже подошел. Близко. Надо завестись под. Завестись на рекорд. А -а -а! Я! делаю, у меня прям второе дыхание. Плюс здесь Представь, что это последний подход. Просто выложись, отдай все у себя. Без остатка. Вот прям все силы и потом валяться, восстанавливать. Сняли Доконтакт со мной О! Нормально! да, да он уходит Не-не, нормально, главное, что я поднял Все, вот правый Я не знаю почему Она, она... она видишь, немножко тебя колбасит Сюда вот Система неустойчивая вот. Не, устойчив, нет, такая, нет, не, не зашел сюда! Назад еще Я вот. 60 подойду еще давай. раз давай, давай, давай. Не заволок под себя и все Я имею ввиду это, закону не зовет Йо, ну это лучше, чем ты прошел около 75-80 Опять два подхода не порвал, ты разочаровался Еще куда? Ну нормально, видишь, рабочий вес Вот я тебе про это и говорила, надо вот с такими весами помочь. Ты каждый новый подход понимаешь где надо что-то добавить? Где тут выложиться в подриле? Где тут монификсация? Сил, сил, я не знаю. А, десятый, красивый. Я могу, я могу. Нет! Водачо! Я! Я! Я! Я! Я! Я! грудь держи. Я! легче, Я! 105. На грудь взял Я! На грудь вообще пипец запас. Я! Там я! Я! Мне кажется 15 человек, как да? палка, Мне кажется 15 зашла бы вообще, не 80. Вакцина заряженная, блин. Точно, на в меня впустили. Ну что же делать? Всё, атмосфера как по соревнованиям. Каждый идет на рекорд. Все на рекорд, Женя на рекорд. 110 это был рекорд, или сколько? 15? 15, 15 был рекорд, это же красиво. Поборолся как. Пол а, да. О, О, Юра, давай, давай! Сука. Давай, заведись! Это новое состояние, когда заводишься. И это просто фантастика. Адреналия. Новые возможности. <реклама> <реклама> Давай, со старта разгон, подрыв! Ты, кстати, вырвут-то хорошо, рука подвела. Все. А у меня и так, я, я швунг не могу сделать. Давай, рекорд. Я же рекорд Я же знаю, как делать рекорд. как Катильин! 247 или сколько он там? В третьем подходе, блин. Недавно смотрел, все рекорды поставили на херак мы. этот. Другой бы человек, да, очканул бы, он первых два похода наверное, у себя в Казахстане намерение не уже. Ой, не толкнул. Смотрел. нет. Когда это было? Ну, пиджаня на рекорд сделал. А, ну давно. Этот. Ну да, давно. Он считай, двух зайцев убивал, он и нулевую оценку у себе уничтожал, и на рекорд еще пошел. И выиграл три, три зайца. Налей пятнашка, пятнашка. Фантастический вес, я! Нагрузка вообще, то возьми. Что-то мне вот это забило. Левый. Я. Глухо. Общее. Правой нет, левый. Налей. Налей, значит на больше? Налей. Повыше Я. Два дачера. Да, 20, 20 на грудь. Я сделал! 20 на грудь возьмем! 17? Не-не, сейчас не буду ничего все, там запас такой, блядь, на сейчас потом подход подойду. Не, у себя в зале я такие листа не в жизнь. Тут еще жили включился. Когда такая атмосфера. 15 чет, короче. Ну, Левая забилась. Вот больше. Там левое. предела нет. Там в с разном разном, реально. но как бы, видно, отрыв тяжелый. Тяга, отрыв, отрыв именно. А дальше она прям вылетает сюда, ноги встают. Ну, то есть, в принципе, если ну, грамотно все сделать, если вложиться 20 можно поднять, прям четко все, в предел, но хорошо. Нужно поднять, давай. Жень. О, ни фига себе! Женя прибеднялся. Набрал мался, блядь, это тут можно засаживать. Я сейчас 20 еще подойду 8. Как это? Большой механизм, хули. Я потом еще 60. Весь пухли, ключ. Ты сейчас или... чтобы не снимаю. Отдыхаешь. Сейчас я открываю. 60 на 5 сейчас порвал. Я вот, понимаешь, в чем смысл? Вот когда я 75 порвал, да? Я прям вот это вот, вот ее завел туда. Вот стоит вот так мне вырвать, вот как раньше, да, да, все, да, она да, уходит да, да, Все, да, плечо да, уже не держит. Да, да, мне да, да, надо сюда Такое да. двойное движение должно быть Вот, вот Да. красное да. Я знаю, сейчас сделаю так Сейчас сделаю Потому что если ты сделаешь, Он блин, что-то нормально, да? я... Вообще, как будто прям... Он не гнется, только зарабатывается А что, Сань, я на 75 подорвал нормально да, 7, да, 377 нормально, но их же фиксировать надо, блядь. Да. Не будешь что на соревнованиях вырвал, бросил, блядь. Нет, нет, я... Не, не, я же засчитаю. Нет, 75 я сам почувствовал. она прям зашла и там же, ну, включилась хорошо, правое плечо. Ее надо за голову мне. Но на маленьких висадках ты это не отработал. Нет, понятно. Нет, заводить. За когда на а рассылке. На рассыл бьешь, когда. Там же в четвертом подъеме да. Да. Ну, да. про таких, как ты, вот про такие подъемы говорят, машина, блин. Сколько не лежит, все. Да. О, сейчас я с подрывом прям хорошим буду делать. Путь и, да. и не лежит, но лежит, так я все равно чувствую. Ученик. Да. Дурь здесь есть. Ну, бас, на право. Да. без скорости тоже далеко не подойдет. Ну он просто сейчас так поднимается все время. А -а -а! Давай, 5, да, отычи стоишь там. О, уже сделай, Нет, сделай еще Ю. <bbled> и ну там близко как раз вот это попадутся тебе с рукой с этой. Она уже начала дебаться. Да сейчас. Давай на все уже. Это считай как следующий. Все, конечно, забьет. Я уже уже восстановил. С учетом того, да что психологисты -то -то -то сейчас я начинаю почему-то под весом ее сюда выводить. а наоборот заводить туда